Не лезьте, блядь, в хип-хо! Миллионы приходят, уходят, не в них счастье. Самым важным на свете всегда будут люди в этой комнате. Земью.